Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу оставить свой отзыв о курсе риэлтор, Профессия и бизнес». Если вы сейчас думаете идти учиться или нет, однозначно советую «Да». На курсе вы получите очень много новых современных знаний. Причем после этого вы сможете зарабатывать реально хорошие, большие деньги. Ну, если не будете лениться, конечно. Вот. Я тоже перед тем, как пойти учиться, наверное, пару месяцев думала, размышляла, надо мне, не надо мне. Смотрела вебинары и поняла, что, к сожалению, по-другому сейчас нельзя. Современные знания необходимы. Вот. Поэтому приходите на курс, ребят. Хотите денег, приходите на курс. Учитесь. Зарабатывайте, будьте богатыми, будьте успешными, будьте счастливыми. Так что удачи!